Здравствуйте, я Савадеев Михаил, и хотел бы разобрать еще одну задачу с ММО, Московской математической олимпиады. Итак, условия. На доске записаны 2n последовательных чисел. Тут x, x плюс 1 и так далее, x плюс 2n. На каждой операции мы их разделяем по парам, и в каждой паре, вот у нас есть число в паре y и z, число в паре, мы заменяем их на y минус z, ну или z минус y, как мы захотим, и y плюс z. Вот. Надо доказать, что на доске больше никогда не получится 2n последовательных чисел. Так, основная идея. Заметим, что если у нас есть числа x и y, то вот у нас получились, соответственно, x минус y и x плюс y — Заметим, возьмем сумму квадратов. Значит, x квадрат плюс y квадрат — это сумма квадратов вот этих чисел, а сумма квадратов этих чисел — это x минус y в квадрате, ну или y минус x квадрате, что то же самое, плюс x плюс y в квадрате. И если мы раскроем скобки, то член 2xy сократится, потому что тут он с плюсом, а тут с минусом. И мы получим 2x квадрате. Плюс 2у в квадрате. И так для каждой пары. То есть, можно заметить, что на каждой операции сумма квадратов этих чисел удваивается. Вот. Дальше. Давайте посмотрим. Вот у нас есть сумма квадратов 2n последовательных чисел. Ну, допустим, предположим сначала, что x это 1. Вот. У нас есть 1 в квадрате плюс 2 в квадрате плюс и так далее плюс 2n в квадрате. Заметим, что это формула суммы квадратов, как мне сложно заметить. И она равна 2n на 2n плюс 1 на 4n плюс 1. Ну я просто, у меня вместо n 2n, поэтому вот тут везде на 2 умножение идет. И это все делить на 6. Замечаем, что вот это число нечетное, вот это число нечетное, а вот тут двойка сократится. Значит... Если n равно 2 в степени k умножить на u, где u нечетное, то вот это число делится на 2 в степени k и не делится на 2 в степени k плюс 1. Вот. Теперь, если мы докажем, что сумма любых квадратов последовательных 2n нечетных чисел э, делится на 2 в степени k и не делится на 2 в степени k плюс 1, то мы уже докажем все, потому что вот здесь сумма квадратов удвоится, они станут делиться на 2 в степени к плюс 1, и все, у нас будут проблемы. И доказательства этого факта я оставлю вам в качестве домашнего задания. Ну, подсказку мы можем просто взять 1 и так далее, 2n, вот тут 2 в степени n плюс 1, у него как бы по модулю будет то же самое, что n, там надо немножко доработать, и получится все. Вот, дерзайте.